Как вы знаете, власти использует давление и принуждение госслужащих, чтобы организовать нужный себе результат на выборах. Для нас, жителей Калмыки, это не секрет, так как мы все практически друг друга знаем и могли слышать от родственников, от друзей или знакомых, работающих на госслужбе. И эти выборы не исключение, ведь именно на них решается вопрос о легитимности власти. Наше неучастие в них фактически заклассит с тем, что власть остается в руках кучки людей, которых мы не выбирали. Это опасный момент для режимов, подобному нашему. И с учетом ухудшения с каждым годом уровнем жизни, все больше становится людей недовольных Режим должен создавать видимость и народной поддержки, и готов прибегать для этого к самым разным методам. Самое простое – это давление на людей, работающих в бюджетной сфере, так как они полностью зависимы от этой власти, которая решает вопросы о найме и либо увольнении, держит их в своем подчинении. Этот ролик я специально записываю для тех людей, кто не хочет идти на поводу этой власти, помогать им сохранить ее, нарушая законы. Кому надоело это вранье и обман, из-за которого наш народ вынужден жить в нищете и проблемах, типа отсутствия питьевой воды, достойных рабочих мест. Что же делать, если на вас дает ваше руководство, заставляет идти на выборы, фоткать свой бюллетень с отметкой в правильном поле? Сегодня мы поговорим об этом явлении и том, как этому противостоять. Есть много способов давления власти на граждан для получения нужного результата. Например, давление на людей, непосредственно занимающихся подсчетом голосов на выборах, подавляющее большинство которых бюджетники. Классический председатель участковой избирательной комиссии – это директор школы, в которой, собственно, и оборудован участок для голосования. И работают в этой комиссии учителя из этой же самой школы. Если посмотреть видео со вбросами, например, инцидент с вбросом бюллетеней на избирательном участке в Приманноче во время выборов депутатов Народного хурала 6 созыва в 2018 году, то часто непосредственными исполнителями являются эти самые учителя. Подвергшись давлению, хорошие профессионалы, талантливые педагоги, наши с вами земляки, кто-то является родственниками нам, в итоге помогают авторитарному режиму удерживать власть. Преподаватели в университете заставляют голосовать, начальник угрожает тем, кто не придет на выборы и ему не отчитается, будут применены санкции. Учителей обязывают агитировать на родительских собраниях и в школьных чатах. Все это применение административного ресурса. Оно бывает разным, но всегда незаконным, потому что участие в выборах должно быть свободным. Это право граждан, а не обязанность. Вы только вы решаете, за кого вам голосовать или не голосовать вовсе. И тем более не должны ни перед кем отчитываться. Давайте разберемся, где применяет админ суд и в каких формах. Как отстаивать права и как можно дать отпор тем, кто манипулирует вами. Очень часто админы ресурс включают вузы когда в стенах учебного заведения проводится агитация. Даже если просто повесили плакат, студентов заставляют идти на встречу с кандидатом. Преподаватели и сотрудники вуза проводят с учащимися разнеслительные беседы, составляют списки проголосовавших, заставляют идти на выборы, угрожают проблемами в учебе или даже отчислениям, в случае невыполнения поступивших сверху указаний. Все это грубое нарушение закона. Что же делать? Сначала зафиксируйте правонарушение, сфотографируйте агитацию, запишите видео, ну или хотя бы аудио на подобных мероприятиях. Обратите внимание на детали. Если нет возможности сделать это, составляйте коллективный акт, а потом обратитесь в жалобу через интернет. Министерство образования, Центр избирком, прокуратуру, Следственный комитет. А также сообщите нам. Сделать это можно анонимно. Несколько кликов мыши, ударов по клавиатуре, одно сообщение в WhatsApp помогут разоплачить преступнику. Больше всего нарушители боятся огласки. Федеральная власть не заинтересована в скандалах. Ей не нужны громкие факты принуждения и фальсификации, потому что это бросает тень на легитимность выборных органов и подрывает доверие к власти. Поэтому федеральная власть транслирует публичные установки на прозрачность и честность. При Мануче в 2018 году в итоге члены комиссии были осуждены за бросом. Поэтому не молчите. Административный ресурс может применяться на работе, чаще всего в бюджетных учреждениях. Работодатель нарушает закон, если он вас заставляет голосовать за определенного кандидата. Принуждает голосовать на конкретном участке, так как если сотрудник проживает в другом избирательном округе, в другой части года или регионе, то голосуя в другом месте, он теряет право проголосовать за одномандатника. Он угрожает вас лишить премии либо уволить, если вы не докажете ему, что поставили галочку в нужной строке. Рекомендации те же. Фиксируйте нарушения, подавайте жалобу. Агитировать на выборах не имеют права чиновники и муниципальные служащие. Используя свой статус и доступ к бюджетным средствам, они могут незаконно предоставлять кандидатам служебный транспорт либо помещение вместе с оборудованием для работы избирательного штаба. Просто проводить встречи с избирателями, обещая благо в случае голосования за нужного кандидата. Также людей могут заставлять агитировать своих друзей, знакомых, потребовать, чтобы они обязались привести на выборы какое-то количество людей. Работатели могут собирать списки членов семей работников, которые будут голосовать. Могут даже выдавать сотрудникам листовки или другие агитационные материалы для распространения, что тоже является незаконным. Если вы столкнулись с подобными нарушениями закона, не терпите, привлекайте внимание к происходящему. Сейчас это сделать легко и просто. Пишите жалобы в прокуратуру, Центральную избирательную комиссию, Трудовую инспекцию, След... Следственный комитет. Ссылки на все сайты есть в описании этого видео. И обязательно обратитесь к нам, мы вам подскажем, что делать. Если избиратель готов отстаивать свои права, просто информируя инстанции о том, что происходит, он уже делает большое дело. С точки зрения системы не так страшно провалить задачи. Условно, что если директор школы не сможет обеспечить явку и нужный результат на конкретном участке, то может быть его вызовут на ковер и отругают. Хотя и это не факт. Система не живет долгим планированием. Через неделю после выборов все планы и разнарядки напрочь выветрятся из кабинета. И уж точно не будет преследования рядовых сотрудников. Что страшно с точки зрения системы, а скандалится. Если наш директор школы переусердствует и действительно попытается кого-то наказать и уволить, а этот кто-то пойдет в интернет и школа попадет в центр внимания, фамилия директора окажется в заголовках и пойдет по соцсетям, вот это уже будет большая проблема. Вот уже с большой радостью система сделает его крайним и показательно зачистит ряды. Бюрократия не любит шума, не любит публичного к себе внимания, потому что знает, планы на выборы спускают одни, показать борьбу, с дисциплину, законность нужно вообще другим, а с прокурорской проверкой придут третьи, а уголовное дело у вас будет четвертый. Все эти люди не согласуют планы между собой. Если даже сам глава повелел обеспечить явку и результат, то это не зная, что сидящий в соседнем здании следователь радостно не сделал за его счет статистику по принуждению голосования. Приказывают, упрашивают, намекают одни, а судить будут других. Зная это, несложно догадаться, что любой начальник готов говорить что угодно и грозить любыми карами, ровно до тех пор, пока не ждет огласки. И хватит его ровно до тех пор, пока не дойдет до дела. До реальной попытки наказать человека и непременно вызвать скандал которому он останется один, а вертикаль власти радостно сделает его крайним. В системах, подобные наши, бездействие ненаказуемо. Репрессии за неучастие, за отказ голосовать за нужного кандидата, приходить на правовластные митинги, субботники вообще отсутствуют. Она существует только в головах людей. Все это было в тоталитарных государствах типа СССР. Гражданская пассивность и отсутствие лояльности к власти воспринималась как измена. А авторитарные системы действуют по прямо противоположному принципу. Они пассивность поощряют. Наказуемо прямое явное противостояние. И то наказывают выборочно и только лидеров. Всех наказать не под силу даже такому режиму, как наш. В общем, первое, что нужно помнить, если вас попытаются принудить к верному голосованию, отказ ничем вам не грозит. Работодатель делает это тем методом, которому ему а правовых способов у него не существует. Физически на участок он вас не потащит, Остается только уповать на свое ораторское мастерство и как он вам обрисует вашу ужасную участь в случае отказа и надеяться на вашу тревожность и страх реальных оснований, которым нет. Но тихий саботаж вам точно ничем не грозит. Никто вас не уволит, а спустя пару дней после голосования это и вовсе потеряет всякое значение. Власти будет не до этого, и вашему начальнику уж тоже. Можно позволить себе молчаливый саботаж, эффект будет тот же. Если не хочется идти на конфликт с начальством, ведь это стресс, которого хочется избежать. Нет способа наказать вас за протестное голосование. И любой начальник, если он в своем уме и не хочет привлечь себе внимание соцсетей, не станет даже поднимать эту тему. Обычно это проходит по двум сценариям. Начальник собирает подчиненных, кричит на них, рассказывая, как кольцо врагов сжимается вокруг нас и нужно выполнить приказ и спасти родину ценой своего голоса. Либо проводить задушевную беседу, упирая на то, что в случае вашего отказа будут проблемы не у вас, а у него. Подвести другого человека, особенно если у вас неплохие отношения, никому не хочется. Поэтому разум шепчет «Согласись, поставь эту галочку, все равно твой голос не повлияет на всеобщую поддержку Единой России». Но соглашаться не нужно. Никакие сценарии, которыми вас пугают, не сбудутся. Ссориться, ругаться, выходить в публичное поле совсем не требуется, если вы не хотите. А если хотите, то можно. Требования нарушить закон можно просто игнорировать. И это точно сработает, и все будет в порядке. Сделайте большое дело, либо саботируйте. Выход есть всегда. Распространите этот ролик, тем самым вы поможете в деле становления нового гражданского общества. И приблизитесь на один шаг к нашей цели. Расцветание республики. меня зовут Чучеев Иван, и мне не безразлично будущее моего народа. Я призываю всех воспользоваться своим правом и принять участие в выборах Государственной Думы РФ. Я считаю это обязанностью честного и ответственного гражданина республики. Плохая власть выбирается гражданами, которые не голосуют. Если вы довольны текущей ситуацией, можете не ходить на выборы, ваш голос уйдет куда надо. Но мало просто выбрать, надо сделать так, чтобы это было честно и справедливо. А без нашего участия этого не произойдет. Я и другие активисты иду на выборы в качестве наблюдателя и призываю всех, кто солидарен с нами, присоединиться. Пишите в личку и в аккаунт «Твой выбор». Честный выбор – это твой выбор.